Йоу-йоу-йоу, чуваки, привет всем, мы сегодня с вами начнем необычную рубрику для нашего канала Это будет не летсплей, это будет не обзор, я придумал новую фишку, которая должна зайти всем Это будет различные игры, которые мы будем с вами Наблюдать э, Различные, О, их будет Может быть в одном видео 5 Может быть 6 э, А может быть одна, И мы будем играть в эту игру которая, э, Соответственно будем играть И сегодня я нашел В стиме абсолютно бесплатно Как всегда э, Для вас, может быть кому-то это заинтересует Может быть понравится кому-то Классная вот эта музычка Замечательная супер музычка я нашел игру кальмара! Настоящую игру кальмара! Вы не представляете себе! Это Краб Гейм! Краб Гейм! И давайте глянем, что же в ней такого! Я, я абсолютно ноль в этой игре! Давай крейт и Поехали! поехали скорей что здесь как вау настоящее помещение помещение 15 человек нас 15 помещение такое же как в игре кальмаров такое же как в сериале смотрите идет загрузка так я могу здесь походить а что это такое это кнопка голоса Ванец, скорее всего а как я У -у -у. так я ничего а что я могу сделать так. Подожди, погодите Дайте мне что-нибудь по попробовать вкусненького Так, окей Про что игра, что нажимать, что клацать На английском, как всегда Я не знаю О, я, могу. я могу запрыгивать наверх Это уже что-то радует Я могу хоть что-то сделать в этой игре И какие-то действия Я до сих пор жду Давайте, окей, давайте дальше посмотрим что not ready почему not ready need, to, need to more players more players что это такое я просто не знаю в общем игра кальмаров наигрались на сегодняшний день я думаю что если не будет дальнейшего про что мне нужно назад назад назад назад подождите может быть есть какой-нибудь русский язык. Нет, видео, аудио, controls, камера, шейк. Controls. Давайте посмотрим Controls. Да. Так, так, так, так. Маус 1, Маус 2, Маус 0, Q что-то делает. Короче, он что-то делает, нужно понять, что. Давай посмотрим. Q жму, ничего не жмется. Так, А, Д, все жмется. Прыгается, летает, не ле... О, о, о, что это? В общем... Эм, да. Кроме вступления, скорее всего, скорее всего, ничто не войдет в это видео. Потому что игра... Как я понимаю, что мы должны найти... Я один игрок в этой игре. Ты понимаешь, что, что я один, кто нашел эту игру? 15 человек не могут найти ее. Замечательно. Я Супермен. Все, я думаю, что на этом наш кусочек с этой игрой должен закончиться, потому что она, оказывается, еще и долго работает. Need for More Players. Need for One Player. More Players not ready. А, я хорошо летаю в этой игре. Мне бы кнопочку нажать. Подождите. Что-то вот он делает, как бы... А дальше как-то как... Позовите мне кто-нибудь. Дайте мне. Меня... Но! Я. Я. Давайте я вкратце оценю. По атмосфере игра очень привлекательная. Мне понравилась атмосфера, мне. Я бы хотел поиграть в нее, но, к сожалению. А... К сожалению, я не могу поиграть в нее, потому что мне нужно еще найти 15 человек. Если вы. Если вы прожмете лайк и подпишитесь на. Это видео, значит, оно вам понравилось Я не, не торгуюсь с вами Просто нажмите лайк И подпишитесь на канал Для, для вас этого ничего не стоит А для меня стоит это Вау. Очень много, потому что мы хотим набрать Как можно Хотя бы тысячу подписчиков Быстрее, потому что мы уже полтора года Работаем с вами А нас никто не замечает Это замечательно, может быть, не замечательно В общем, как бы Такое себе может может же он что-то взять может может не хочет ладно все поехали в другую игру все мне эта игра уже надоела краб гейм полный отстой если а здесь еще сервер индук в общем нужно смотреть что это лив что это такое лив Давайте Финтгейм. Это... Вау! Давай, попробуем. Это сервер. Я нашел сервер. Не, ну музыка здесь, конечно, прикольная. Я бы хотел посмотреть до конца, как, это... как здесь что происходит. Потому что, блин, вот эта атмосферная музычка Мне очень нравится. Но, к сожалению, я не могу загрузиться. Это провал года. Что еще сказать? Краб -а, Game. Сегодня ты меня очень разочаровала, я просто послушал хорошую музыку, посмотрел на красиво оформленную игру и больше, к сожалению, ничего я не нашел. Вот такие, вот такие дела. <свят> в общем, а, как бы пауза, пауза, да. Мы продолжаем, друзья мои, серию из э, бесплатных игр в Steam. Я с, решил собрать все дно, которое отдается бесплатно, которое хотелось бы посмотреть, но. Э, к сожалению, на все дно времени очень мало. На монтаж тоже время надо. Поэтому, елки-палки, я решил собрать все дно а со Steam, которое э, бесплатно, и. Выходит вот буквально сейчас и сегодня вот вы наверное уже видели тут частичку начала нашего видео, которое было вот давайте продолжим эту игру замечать вау нифига себе вау Вау, я, я даже так миссию за, закончил. Это, скорее всего, переход какой-то мобильной, мобильной помойки, э, которая день второй называется мобильная помойка. Э, камера действия прыгнуть. Куда прыгнуть, ёлки-палки? Так. А, а он будет так стрелять вечно? Вау. Да это просто шик, блеск, красота. Все, миссия завершена. Да ладно так, давай дальше я, я хочу побольше зомби убить, ёлки-палки, хотя бы э, штук 5, что ли? а, вы сможете... М, окей, ладно, ну, давай, давай дальше о, у меня теперь автомат Калашникова, я теперь просто зверь вау это было словно как в матрице и больше никак Да, воз... повышение ранга мы повышаем ранг сразу же какая-то действительно мобильная помойка больше а я ничего не могу сказать об этой игре и давайте же перейдем уже к следующему к следующему туру, к следующей а, бесплатной халявной игре, которая будет у нас а, сегодня. А, я пока еще не знаю сам, какая игра будет. Мы ее прям а, в Яве, прям вот сейчас будем скачивать. Буквально через секунду я закончу а, вот пиздеть об этой игре и мы пойдем дальше. Все, давайте вот так... Это будет новая рубрика от Вадима Картава. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Это будет новый, новый типаж видео, которые будут выходить по вторникам, друзья мои. Пока, пока вот такая ситуация у нас была на канале. Я говорил, видео будет свыше в подсказочке, что у нас получается. И будут вот такие коротенькие... Маленькие обзорчики, где э, я провожу э, с развлечением э, бесплатные, в бесплатных играх и все такое. Пока вот. Ну вот, друзья, мы продолжаем нашу серию, которые, которые ты никогда не будешь играть. Ты никогда их не загуглишь и ты никогда в них... Не будешь, скорее всего, играть. А может быть, они тебе понравятся. И ты прожмешь, конечно же, замечательный лайк под этим видео. Новая игра мы Ships Granville Симулятор. Будем смотреть, что за игра, и как вообще, она совершенно бесплатно В Steam, я еще раз повторю, что мы сегодня тестим все бесплатные игры, которые на просторах стима совершенно бесплатно отдаются людям, которые э, в них собираются играть. И мы смотрим, конечно же, не самые топовые игры, которые... Нам предлагает Steam, мы смотрим все игры, которые находя... находятся на уровне того, что ты можешь здесь как бы играть. А это симулятор, так я понимаю, что какого-то лодочника или предпринимателя, который занимается металлоломом, ты не ты не заказал ни одного корабля, так, угу. так, в общем, что мне нужно делать? Ага, ага. Металлом я нашел, а как его уничтожить, подожди. В общем, есть у меня вопросы к этой игре, какие кнопки жать. Ладно, давайте посмотрим обучение, обучение. Привет, кувалда, пила. Ой, елки палки Пила, магазин инструментов. Привет, ладно. И следующая напроверять заброшенные корабли, так как на них можно найти много материалов, палба, жилые помещения, машинное отделение. Нужно их обследовать, много мест, используя автомобиль, чтобы передвигаться быстрее, демонтируя все, что ты сможешь от обычных бочек или труб до массивных двигателей в игре ты найдешь разнообразный материал. Это очень даже интересно, друзья мои. Очень интересно. Потому что я люблю такие. Проекты. Кувалда разбираю при разрешении. Так, а, а где все это? Где это у меня все? Газовый резак мой. Где все это находится? Подожди, дайте, дайте мне разобраться. Где мой дом? Где моя хата? Где? а, -а, -а, -а. Конечно же, я же пропустил свой дом, свою машину, елки-палки, на которую я могу поездить, покататься. Здесь есть люди, которые живут рядом. Так, дверь, отлично, дверь Е. Вау, отлично. Мы попали в кровать, использовать кровать, мы можем поспать, значит, так, что у нас есть? А, где кувалда? Я хочу, я хочу кувалду, мне нужна кувалда. Мне обещали кувалду. Э, чувак, ты можешь дать мне кувалду? А, рынок. Уж прости, друг мой. Так, что ты можешь мне дать? Магазин инструментов. Отлично, отлично, здесь есть магазин, да, ножовка, ножовка, 30 баксов, у меня есть 30 баксов, у меня ничего нет, друг мой, у меня 0 долларов, 0 копейки вообще, я пока что ничего не могу сделать и ничего не могу построить, а, в общем, а, как, что делать, непонятно, я подошел к железке, которая показана на карте, вот она карта, а, вот она железка, которая, так, подожди, а что это? А можно фонарь выключить? Он мне мешает. Мы можем поднимать предметы. Это очень замечательно. Мы можем поднимать камни, значит. Будем собирать... Нет, камни мы не можем. Масло. Так, я нашел бизнес. Я буду собирать масло и продавать его торговцам. У меня есть чугун которого не так уж много. Но есть. В общем, игра стоит свеч. Что сказать? В нее можно окунуться полностью и даже создавать по ней контент. Я думаю, что если вы э, напишите в комментариях, что мне понравилась вот эта, именно вот эта игра и как бы... Если захотите, чтобы я ее полностью осветил, э, как бы, чтобы я ее поснимал почаще там, или еще что-то, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях то, что я хочу посмотреть там, допустим, э, строить симулятор по... Э, симулятор по... вживанию среди кораблей, окунуться в нее полностью, э, раскусить, попробовать ее, посмотреть на нее со всей стороны поставить мне лайк написать комментарий то что я хочу это сделать и все а все что требуется от вас это то что я сказал больше больше я как бы требовать не могу вот игра бесплатно поэтому как бы здесь проблем с сня снять по, по ней контент будет вообще без проблем я думаю что если кому-то понравится из подписчиков и телезрителей я я, я, я, сделаю это по ней полностью Так, ну, а как же разобраться со столбом? Я понял, но он же не показывает мне, что... Он мне показывает, что есть где-то у Меку рабочий Не пугайтесь, я не стою на рынке, я не покупаю продукты Это всего лишь новая, замечательнейшая игра, которая вышла... В прошлом году она называется Brow to Falls. Hello. Она по аналогу схожа, очень схожа по одной знаменитой игре. по э, всякие штучки и э, выживалки онлайн. Это полная, полная копия этой игры. И сегодня я хочу показать ее немного для вас. Замечательные овощи и фрукты вступают в войну да я готов давайте сразу пробовать игру так, что у меня хороший день отличный день у меня у меня просто отличный день у меня так играть в light да А что мне нужно нажимать мне нужно нажимать в sd space 1 2 3 эмоции эмоции ждем игроков и в путь э На, на, на сегодняшний день, я так думаю, что это будет э, после последняя игра, в которую мы сегодня поиграем. Ши 60 человек участвует в игре. Братуфолс. Братуфолс. -бро -бро И мы погнали, друзья мои. Вау. Мне, мне даже прикольно как-то. Я не играл никогда в такие игры. Uh, у меня нет опыта вообще в таких играх 3, 2, 1, uh, 0, мы поехали Какой из них я? Uh, кто мне... Вау wow. Кто мне скажет? Uh, вот он я Я понял, где я Я... Я понял Я понял, подождите Подождите, подождите, подождите Что? Это игра в кальмара Это игра в кальмара, друзья мои Опс Даже нет никакого сигнала, елки-палки Который бы говорил тебе То, что Меня убивают уже Несколько раз, а я все терплю Опа Как понять, что Ты сейчас будешь убит Опа как это понять? Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста. Кто-нибудь напишите мне, как понять это, как пройти первый уровень. Ладно, я, я сейчас попытаюсь что-нибудь сделать с этим. Но как же... Так, я понял. Скорее всего, это будет. Что происходит в этой игре? Как ее вы... Как ее победить? В общем, неплохо. Мне уже мне уже это нравится, знаете, вот я, я скорее всего green. А э, нужно обращать внимание на вот эту надпись. Так, red line э, red, Когда red line лучше не ходить, когда green line, лучше ходить. Red line, стоим. Отлично, мы стоим, когда оу я понял эту игру. Я понял. Я понял эту игру. Понял, понял, понял, понял, понял, понял. Опа. Что? Я не понял эту игру. Я стою. Я стою. Я не шевелюсь. Все, все, все, все, все. Я стою. Что? Я выбыл. О боже мой. Это полный провал. Это полный провал, но игра стоит свеч. Я вот таких эмоций давненько не получал. И, конечно же, всем спасибо за просмотр. Я у микрофона был, как всегда, Вадим Картавы. Я собрал вам э, подборку лучших, наверное, игр с 1С или игры которые ты никогда не загуглишь всем спасибо не реализовано. Ну, это у нас пролог, короче, друзья, он может быть тормозит. Ну, в общем, мне нужно на, на собирать чего-нибудь масло, скорее всего, чугуна, а потом все это сдать, елки-палки, э, продавцу, чтобы купить хоть что-то, кувалду там и тому остальное. В общем, понятно, да? Все понятно, как бы. Э, тут бизнес один, пока собирать медь, э, тушенку и тому подобное. Масло... Ну, в общем, ты меня понял... Вот Поехали дальше Я думаю, что по этой игре все Предельно понятно Неплохая игра Я не скажу, что это вот самое, самое дно, что можно было Мы на дне побывали уже сегодня Два раз Мы поиграли в одну игру В другую игру, в третью В третью получилось получше Даже мне понравилось Вот так С этой игрой мы попрощаемся И поехали дальше